Ну, готовы? Да, давай. Начинаем. Да, могу. Только... Как ты выглядишь? Ты тоже так же. Ну, пошли. Исследуем этот лес. Я за тобой или ты за мной? Давай, я за тобой. Мы можем бегать, если будешь. у нас может фонарик поломаться. Давай теперь ты пойдешь. Ладно. Ну, чё-то очкую. А, ну и побежала. Во -во -во Вообще не боится ничего. Хочу нос почесать, но чё-то как-то не получается. А надо? Записки. Одиннадцать. Одиннадцать. А карта большая, больше, чем Слендермен. Ну, просто там, просто по фану. Ходим. Я, а лучше, я, за... Мать, я мать. лучше за тобой буду ходить, чем отва... поворачиваться назад. <связь> Твою мать. Я повернулся назад, там музыка очень громкая. <связь> <связь> машинка. <связь> Мов написано. Одиннадцать, <связь> <11, связь> реально! <связь> <связь> <связь> я тут, ну, лучше за тобой буду ходить. Посмотри на него. Да? Боб-строитель, давай побежим. Беги. А ты? Я построю. Нет. Ладно. Лунная походка. Лол. Кстати, я тоже бью гаечным ключом. А чё можно драться? А, точно. Ну просто. Анимация, простая анимация. А я оглянулся назад никого нету. Два пьяных бобо-строителя ходят по лесу ищут какие-то записки и пытаются выжить в джимасу. Подожди, на надо это, подождать просто. Он исчезнет через некоторое время. Он поворачивается. Твою мать! Скрибер! было. Он тэпнулся ко мне только что! Посмотри назад! Ты не слышала звуков? А, ты убавила, потому что звуки, да? Нет, я хорошо сейчас слышу. Так я слышал скримас, блин, крики. Ой. Твою мать, у меня инфаркт случился. Странный Он может пе перед тобой появиться, аккуратно. Молодцы. Зря я ждал, ой, боже, я обосрался сегодня. Сейчас какой-то лес слишком странный и подозрительный. Месси... Мистический ну вот трэш, игра. Man... Слушай,